Товарищи, вы посмотрите, как расцвел наш Советский Союз. Будущее. Великие просторы нашей Родины осваиваются машинами, произведенными на нашем предприятии. Наши роботы строят быт, пока мы с вами строим великое будущее. Они защищают, кормят, лечат. В экспериментальных цехах мы разрабатываем программу освоения ближнего и дальнего космоса. И все это было возможно на первом этапе программы «Коллектив».